Здравствуйте дорогие зрители нашего канала. Данный ролик несет сугубо мое мнение и мое заключение. Если найдется кто-либо образование меня и докажет обратно, я буду рад принять это как доказательство обратного по отношению к моим предположениям. А пока я буду считать все высказанное мной большим обманом по отношению к человеку. Что такое НДС? Это своеобразная надбавка к стоимости товара. Как правило, бизнес платит ее не сам, а выставляя счет конкретному конечному покупателю. Размер налога рассчитывают исходя из разницы между себестоимостью товара и его ценой при продаже. Деньги идут в казну по цепочке от начального этапа производства до конечной реализации покупателю. Итог. Налоговики Получают за одно и то же слишком много денег. Любой из участников этой цепочки может вернуть часть НДС, что он уже заплатил при покупке. Это называется возмещение НДС. Но ни один из покупателей этого не делает, а просто дарит налоговикам свои сбережения. На что и живут, жируют всяческие толстосумы, масштаб ошеломляет. Итак, возмещение НДС на основную часть товаров и услуг действует ставка 20% и 10% ставка на социально значимую продукцию, например, медикаменты, детские товары, продукты питания. Повторюсь, медикаменты, детские товары, продукты питания. Далее, в разбираемом чеке магазина «Монетка» мы не увидим снижение ставки на 10%, там будет стоять ставка 20%, считается, что бананы это не продукты питания НДС по нулевой ставке применяется при продаже товаров за рубеж, в том числе в страны Евразийского экономического союза, при международной перевозке грузов для конкретных видов реэкспорта, в отношении товаров и работ услуг, за которые платят представительства, а также в ряде других случаев. Итак, разберемся с чеком магазина «Пин «Монетка». Как мы видим, в данном чеке стоит налог 20% от суммы наценки на товар, 18 рублей 20 копеек. Теперь берем 18 рублей 20 копеек и умножаем на 5, то есть вычисляем 100% надбавку на товар. Получаем в итоге 91 рубль. В чеке видим конечную сумму, которую оплачивает покупатель, 109 рублей 21 копейка. Путем вычисления мы узнаем реальную стоимость товара банана, получается 18 рублей 21 копейка никакого обмана с моей стороны простая математика в итоге закупочная цена 18 рублей 21 копейка Итак, можно высчитать любую закупочную стоимость любого товара за который мы платим формула простая берем цену и делим ее на 6 то есть получаем 120 процентов 100 наценка и 20 реально стоимость товара если кто-то переубедит меня буду очень благодарен а пока даже имея не имея опыта торговли и бухгалтерского образования, я понял одно, что каждый сам за себя платит, платит за свою жизнь и спонсирует олигархов, полицию, ЖКХ-шников, ЖК разных видов администрации и так далее. А они, в свою очередь, придумывают законы и постановления, которые сдирают с народа еще больше финансов, чтобы им жилось слаще. Это называется капитализм.